Сегодня у нас в выпуске необычная гонка, крутая аркада, красочная стратегия, космоголоволомка, робоэкшн и киберпанковская аркада. Приступим! Это это захватывающая тайм-триал гонка с примесью аркадного геймплея Бакмен. На протяжении 40 уровней нам предстоит собирать круглые сферы, рационально направляя нашего персонажа, чем бы он ни был. Каждая собранная сфера, каждый новый уровень будут добавлять все больше препятствий и вредных организмов, пытающихся нас остановить. Вархаммер 40 тысяч Карнедж это крутая аркада по легендарной вселенной, в которой ты в одиночку будешь рубить орков на салат. Ты больше не зритель Моб Юэй, забудь, ты космодесантник твою мать, и ты идешь на войну. Прокачивайся и улучшайся как только сможешь, потому что тебя ждет 50 уровней и жалкое горстка оружие для самообороны. Так что за императора, пошел, пошел, пошел. Бум бич – это новое детище от создателей Clash of Clans. Стратегические действия разворачиваются на тропических островах и вместо фэнтезийных гоблинов под нашим управлением теперь настоящие пехотинцы. Появились новые возможности и тактики, вроде использования боевого корабля, как для атаки, так и пополнения продовольствий прямо во время сражений, в остальном все просто и знакомо. Строй, обороняй и нападай! Соломакс yeah, 2 – это, я бы сказал, стратегическая головломка. На каждом игровом поле будет разбросано несколько планет, которые вам будет необходимо захватить. Сложность в том, что вам будет необходимо правильно распределить ваши боевые единицы, просчитав нужное количество как для захвата, так и для обороны планет. Соломакс 2 – это стратегия, которая станет для тебя хорошим тайм таймкиллером. Battle Max – это мир механоидов далекого будущего нашей планеты. Стань наемником и прими участие в борьбе за бесценный Минерал X. Прими участие в смертельных схватках один на один и борись за место победителя в онлайн-таблице рекордов. В игре тона оружия и модернизации, позволяющих создать уникальную машину для убийств. Сайбергон — это киберпанковская аркада, схожая по стилю и идее с фильмом Трон. В кибернетическую сеть попал всеразрушающий вирус, и наша цель его устранить или их хотя бы поместить в карантин. Находясь в программе, мы будем собирать синие сферы, обходя хаотично передвигающиеся красные. С каждой секундой промедления задача будет усложняться, распространяя все большее количество красных вирусов. И только.